«Привет, я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии по Вселенной». Прошло несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, и темные века закончились. Началась эпоха звезд, которые осветили и разукрасили, как драгоценные камни, темный, холодный и пустой пока что космос. Людей всегда завораживала красота звезд. О них писали стихи, сочиняли песни, по звездам ориентировались в ведении хозяйства и в дальних путешествиях. И людям всегда было интересно узнать, почему они светят длительный период, что за источник снабжает звезды энергией. Это действительно очень интересно и связано с вопросом о происхождении и жизнедеятельности звезд. Чтобы понять это, давайте посмотрим, как появились звезды, как они устроены, за счет чего светят миллионы и миллиарды лет. Первые звезды сформировались примерно через 200-300 миллионов лет после Большого взрыва. Из какого материала образовались звезды, ведь большого выбора в молодой вселенной не было, и сотни миллионов лет она была наполнена в основном водородом. Это был первый элемент, который образовался в топке после большого взрыва. Он и стал источником возгорания звезд и сейчас служит топливом для звезд. А почему водород является топливом для звезд? Как это происходит? А происходит там реакция под названием термоядерный синтез. Это слияние легких ядер водорода с образованием гелия и выделением огромного количества энергии. Но такая реакция уже происходила после Большого взрыва? Совершенно верно. За счет этого во Вселенной и образовалось немного гелия. Но по мере расширения и охлаждения Вселенной ядерные реакции прекратились. А почему же они начались снова? Потому что опять появились условия для них. Помните, в каких условиях возможны ядерные реакции? При очень высоких температурах и на очень близком расстоянии. Совершенно верно. А почему появились условия для этого? Ведь Вселенная продолжала охлаждаться? Да, это так. Температура Вселенной снижалась. Но при этом формировались отдельные участки, которые уплотнялись и разогревались до такой степени, что стали возможны ядерные реакции. А что это за участки и как они образовались? Сегодня ученые считают, что решающую роль сыграла здесь темная материя. Они пока не знают, что она собой представляет, когда и как образовалась, но уверены в том, что темная материя определяет всю структуру Вселенной. На первый взгляд Всена была однородной, состояла из одного и того же материала, равномерно расширялась и охлаждалась. Но когда ученые изучили фоновое излучение, они обнаружили разницу в температурах, которая на карте показана цветами. Если представить, что в этой невидимой темной материи образовываются, можно сказать, гравитационные ямки, то охлаждаемое вещество начинает постепенно туда стекаться, образуя облака, Такое облако называют «звездной туманностью» — место формирования первых звезд и галактик. Гравитация — четвертая сила, которая образовалась после Большого взрыва. Гравитация миллионы лет собирала вещество, заставляя газ двигаться быстрее, при этом повышалась плотность узков и неуклонно росла температура в центре облака. Представьте себе. Температура Вселенной была уже примерно 3000 градусов, а в центре облака она достигала 10 миллионов градусов. При таких гигантских температурах вновь появляются условия для возникновения термоядерной реакции. Протоны ядра водорода сближаются вновь, скорость возрастает и в конце концов они начинают сталкиваться и объединяться. Начинается термоядерная реакция и... Загорается звезда. Из звездок стал снова образовываться гели? Да, в этом и заключается суть термоядерной реакции. Это самоподдерживающаяся реакция, которая протекает сегодня в звездах. И насколько хватает этого топлива? Это зависит от размера звезды. А первые звезды должны были быть очень большими. Их массы могли достигать 300 и даже 500 масс Солнца. И жили они, как считают ученые, всего лишь несколько миллионов лет. Первые звезды во Вселенной очень быстро прогорали и взрывались сверхновыми. Возможно, некоторые из них оставили после себя первые черные дыры. А почему массивные звезды живут недолго? Чем массивнее звезда, тем большим запасом водородного топлива она располагала. Но тем более интенсивно приходилось ей сжигать водород, для противодействия силам гравитационного сжатия. Вот и получается, чем массивнее звезда, тем короче время ее жизни. У нее заканчиваются запасы водорода. И самые крупные звезды буквально в буквальном смысле сгорают за десятки миллионов лет. А что, гравитация продолжает действовать на звезду? Да, мы наблюдаем здесь борьбу двух мощных сил. С одной стороны, гравитация постоянно стремится сжать вещество, а с другой стороны, ядерный синтез направляет энергию во внешние слои. И удивительное дело, в какой-то момент противодействие прекращается. Наступает энергетическое равновесие. Обе силы уравновешивают друг друга. И с этого момента начинается период стабильного существования звезды. И благодаря термоядерному синтезу звезда может гореть миллиарды лет? Да. О таком источнике энергии люди пока могут только мечтать. А можно создать такой реактор на Земле? Ученые всех стран работают над этим, но это очень сложно. Все равно, что зажечь свое земное управляемое Солнце. Ученым уже удалось создать искусственную реакцию термоядерного синтеза, но в итоге появилось Водородная бомба. Ее испытали еще в 1953 году, а вот добиться управляемой реакции пока не смогли. Атомный реактор для мирных целей появился всего через 5 лет после создания испытаний атомной бомбы, а термоядерного реактора в мире пока нет. А в чем отличие атомной энергии от термоядерной? Вы знаете, что масса и энергия по теории относительности Эйнштейна могут превращаться друг в друга. Так материя создана по сути энергии большого взрыва. А здесь мы наблюдаем обратный процесс. Часть массы атомного ядра превращается в энергию, и это может происходить двумя путями. Во-первых, крупное ядро может распадаться на несколько мелких такой процесс называется реакция распада. Энергия выделяется при этом за счет цепной реакции, в результате деления ядер тяжелых элементов, например, урана или плутония. Второй путь – это реакция ядерного синтеза, которая, наоборот, соединяет ядра легких элементов, например, водорода, и при этом выделяется огромное количество энергии, которую физики во всем мире пока безуспешно пытаются поймать, чтобы обеспечить бесплатной энергетикой весь мир. А зачем нужна термоядерная энергия, если у нас уже есть атомные станции? Во-первых, термоядерный синтез более безопасный. Во-вторых, перспективный. На Земле неисчерпаемые запасы водорода, которые можно бесконечно добывать в Мировом океане. Ученые считают энергетику, построенную на термоядерном синтезе, очень эффективной. После изобретения термоядерных электростанций энергии станет столько, что хватит всем, и при том почти даром. Управляемый термоядерный синтез – это чудо, которого давно ждут. И, скорее всего, именно вашему поколению предстоит сделать прорыв в этой области. Так что успехов вам! А на сегодня все. Пока!